Как можно на каене быстро украсть фару с закрытым капотом? Слышал он вот с закрытым капотом? Бля, как их пиздят? <смех> ну, как бы буквально вот полминуты и фару у вас в руках. Причем все защелки, все на месте. да уж здесь еще меньше времени занял да давай попрощайся с ребятами вот и все